Решила с самого утра поставить замесить хлебушек. Для его приготовления нам понадобится пшенично-ржаная мука, растительное масло, стакан кефира либо сыворотки, добавки любые по вкусу. У меня здесь смесь семян подсолнечника, тыква, семя льна. Дальше сода, соль и сахар. Точные пропорции я пропишу потом в описании под видео. И кефир должен быть приблизительно температуры 30 градусов. Выливаем его в миску, дальше сюда добавляем сахар, соль и все это тщательно перемешиваем до полного практически растворения сахара и соли. Затем сюда отправляем неполную чайную ложку соды и опять хорошо смешиваем. Теперь сюда добавляю полторы столовые ложки растительного масла. У меня это обыкновенное подсолнечное масло, которое рафинированное. И опять хорошо перемешиваем. Кстати, сода, видите, стала взаимодействовать с кефиром и начинает появляться такая как бы пена. Теперь сюда отправляем семена. Я добавляю почти все и оставляю чуть-чуть для украшения верха хлебушка. Теперь нам необходимо добавить просеянную муку. Я буду добавлять целый стакан пшеничной муки и еще одну треть. Остальное добавлю ржаной муки. Муку просеиваю. Если вы добавите сильно много ржаной муки, тесто может быть такое как бы тяжелое, липкое и затем плохо подняться, пропечься. Поэтому целый стакан муки ржаной я бы не рекомендовала добавлять. Эту муку также просеиваем. И теперь замешиваю тесто. Удобнее всего это делать силиконовой лопаткой. Нам сильно здесь вымешивать тесто нет необходимости, главное, чтобы все ингредиенты соединились и образовался ком. Мое тесто уже готово. и по консистенции оно должно быть вот такое. Видите, что оно достаточно липкое и влажное. Таким оно и должно быть. Теперь тесто необходимо накрыть и оставить отдохнуть при комнатной температуре на 30 минут. Я накрываю просто стеклянной крышкой и оставляю прямо так на столе. У меня прошло уже 30 минут. Вот так выглядит тесто сейчас. Теперь его необходимо переложить на противень. Удобнее всего это делать силиконовой лопаткой, так как тесто достаточно липкое. Но при желании можно переложить и руками, смазав их предварительно растительным маслом. Я тесто буду перекладывать сразу на противень и уже формировать его там. Я буду делать его таким продолговатым. Я противень застелила антипригарным ковриком. Если у вас такого коврика нет, то можно застелить либо силиконовым, или бумагой для выпечки. Ну, а можно просто присыпать мукой и присыпаю немного мукой украшаю оставшимися семенами и для того чтобы семена не слетели я их прижимаю немного пальцем теперь отправляю в предварительно разогретую до 180 градусов духовку выпекать буду 40-45 минут вы ориентируйтесь на свою духовку при необходимости время корректируйте и готовность буду проверять деревянной палочкой, она должна быть сухой. Вот такой хлеб в итоге у меня получился. Сейчас я его переложу на решетку для того, чтобы он полностью остыл. Вот так выглядит хлеб в разрезе. Попробуйте приготовить, я уверена, вам понравится, и тем более, что готовится он очень легко.